Здравствуйте! С вами канал Абрамович. Роман Кварта. Сын Ольги Кварта. Фамилия не склоняется, да. Как и я. Я 30 лет терпел, но вот терпеть перестал и говорю правду. Дело в том, что это видео посвящается мудроститкову или как его. Он говорит... Ни одного случая насилия не было зафиксировано. Я сам свидетель его. Знаешь, почему меня не лишили? Потому что у меня адвокат. А это незаконно. Бойкот одним человеком, да, огромного количества, это незаконно, понимаешь? Или нет? Один, то есть 8, там 9, 10 миллионов там. 20 миллионов, сколько будет свидетелей года, допустим. И одного человека вот так травить. Это же экстремизм. Называется байкот вообще слово. Бей, пожалуйста, в поисковике. Да, посмотри, что это такое. Как и что карается. Или что, по крайней мере, у нас в да. Не было преступлений. Хм. Одно имя. Я таких имен знаю. Десятки. Потому что пальцев рук у меня не 20-30, да? Но 20-30, об одном из них расскажу. Янис Грэвилс, самый противный человек, самый неприятный преступник в Латвии. Знаете, что он делал? Просмотрите, пожалуйста, архивы Криминал Информа, если такие есть. да. У нас была передача Криминал Информа, наверное, есть такие архивы. За 2000 год, где-то вот так, вот в районе 2000 года, да. Что он делал, да? Во-первых, он воровал из кассы, но ну, как бы воровство, ладно, это не так уж, как бы, ну, что там в этой кассе, -то? возьмем 20 латов этих, то есть 30 евро каких-то, в это не деньги, да. Но не в этом дело. Дело в том, что он пошел дальше. Он стучался в двери, представлялся свидетелем Маегова, имел двухметровый рост, если просмотры вот на это видео будут, ну, ну, хотя бы больше 5000, я покажу его фотографию, покажу, то есть еще больше и координаты и все такие дела, да. А, а если уже будет, будет, будет вообще отлично, то и этот ролик выкопаю, да. Просто мне выкапывать этот ролик ради 500 тысяч просмотров или тысяч просмотров не надо, да. Канал всего четыре недели, посмотрите, он развивается отлично, все идет, да. Так вот, он представлялся свидетелем головы, и он им был, секретарь, да, и он был в нашем собрании тоже. А так он был в Огре, если я не ошибаюсь, да, ну, в этой стране. Ну, то есть, его знают, в Латвийске, те, кто был, да. И грабил, грабил, грабил этих э -э, бедных женщин. Понимаете? Будучи свидетелем Иеговы, будущим секретарем и так далее, грабил этих женщин. Был смешной случай один. Развею вас немножко, да? То есть один человек очень яростный против свидетелей Иеговы. Проповедовали они как-то вроде с моей мамой или с кем он oh, и